Добрый день, шановные глядачи! Весь минулый день прошел под знаком разных скандальных историй, связанных с правооховными органами. Это избыть журналиста «Будынку Фунзельского суда» и некоторых историй, которые были написаны на сайте Радио Свобода, которые были связаны так само со злоуживанием с боку правооховных органов. Поэтому сегодня на нашу кухню зазернули юрист-эксперт Павел Сапелка а так само координатор компании покарания Андрей Палуда. И сегодня с нашими гостями мы поразважаем относительно того, каким чином дейничать гражданам, когда они стали аквярами злоуживания сбоку супрационников милиции, и в принципе, что варто было бы сделать, как минимизовать такие негативные наступства сбоку правоохранных органов. Я сразу я приходу до первого питания до Павла, в своей профессийной деятельности и адвокатской, и в уже эксперта, который занимается пенитационной системой. Как вы думаете, насколько часто граждане нашей страны сутокаются с такими проявами сбоку боку милиции, милиции, насколько эта проблема актуальна для нашего громадства? Ну, проблема насилия со стороны сотрудников милиции, это проблема актуальная, она не редкая, но, к сожалению, очень и очень латентная. Это означает, что далеко не каждый случай жестокости со стороны проявления жестокости со стороны работника милиции становится известен. И чем, так сказать, ниже по социальной лестнице стоит жертва относительно сотрудника милиции, тем меньше шанс на, на то, чтобы этот случай вообще стал известен, а уж тем более шанс, чтобы этот сотрудник милиции понес какое-то наказание. Но, с другого боку, снова, что в минулом три дня мы бачили и нараду при уделе президента с министра внутренних справ и по выникам этой нарады ГУС Мингар-Ваканкама проводил в подводил выники так бы, из працы, и означалось что милиция и на народе доверда досить великий и президент вот я тут выписал стату сказал что все повинны робить все как сподобаться человеку своими деяниями но и к вертаемся до выпадку с добровольским вот и по телевизии Группа докторов там поспешили основу, что это была такая вот провокация. Андрей, я напомню, не открою секрет, когда скажу, что кроме того, что ты про оборонца, координатор компании, про оборонца супрессионного ты и были офицер Министерства внутренних справ. И я вот хотел бы спросить, ну, с одного боку, сопроводить правовыполнение органы, яны призваны оборонять гражданов в случае порушения их правов, але с иншего боку мы вот маем такие вот истории. Как супрессионники милиции в принципе, как это отремливается, что сопрацовник милиции может делать такие вот речи? Ну, саправдой, надо сказать об этом, что, на самом деле, у Академии МУС не учат, одно слово, будущих сопрацовников милиции, курсантов, тому, как, скажем так, прошать закон, сбивать грамадзян и гэтак далей. С одного боку, с боку, мне подается вот сейчас с пункту погляду правоборонца могу сказать, что не шмат уваги надается минавито правам гражданина, правам человека с пункту зрения правового человека. Больше робится ухил на ведение полных неких законов, на применение законов, правоприменялную пыльную некую практику, а в контексте правового человека, конечно, на это извертается Ну, Суперционер Миницы уж говорит, что треба поважать правых гражданина что сопровождающий милиции не <coughs> может там рабить неких таких денег, э, которые, потом сказываются на ими же, за что все милиции, потому что, вообще, громадянин ⁇ это сопровождающий и представник Улады, и на ближайшее время Я согласен, не только милиция, а и Цалком Улады, и э, то, что Улады хваливаются об этом, ну, пока еще, э, ну, скажем так, выступал и президента. Краины, пачас вот этой коллегии Але, а, з іншого боку, треба звернуть увагу Сказать об тем, что так, конечно, звертають увагу, каб не порушали а, законодавство Каб вели себе пристойных и так далее З іншого боку, мы мусим разуметь, что это люди часто молодые люди приходят працевать в милицию а, Люди а, отрымливают полную некую уладу И улад на них вплывается Ну и, конечно же, сама система вельми мощно вплывается на этих людей Видите, когда человек пострадает, скажем так, ух этой системы, он начинает выкручивать спелый свой досвид, конечно же, досвид своих старейших товарищей, так бы мы говорить. Когда он увидит, что в соседнем кабинете выкручу деле того, как, скажем так, достигнув спелых вынеку, походя, мыть так бы мыть балочные системами, когда применяется у Тимлику незаконные некие специальные сродки, то, а, он разумеет, что для того, как достиг, достиг э, были некий пыльный выники, э, ему можно так само выкрашивать пыльные такие же э, э, вещи, которые выкрашивать старейшие товарищи. Один раз сделал э, это, при этом не было некая покарания, еще один, третий раз и так далее, это уходит уже в норму. Павел, а как вот, ты думаешь, як, на твою думку, что соправды было, варто и можно было бы зарабить, как минимизировать такие негативные наступства працы милиции. И в принципе вот мы бачим, что президент бы, хвалюется, как имидж милиции был высоким и довер высоким в громадстве, но сам врач, наверное, не за всюду это так Ну, Для того, чтобы не было проявления жестокости, с этим нужно бороться. Чтобы с этим бороться результативно, нужно создавать на государственном уровне такие механизмы и институты, которые бы могли эффективно бороться с неправовым поведением сотрудников милиции, которые уже сами по себе есть закон. И здесь нужно не стесняясь обращаться к опыту других государств, которые поняли, что нужно как можно дальше развести вот эти два субъекта, милиционера там, допустим, или полицейского, и тот орган, который будет расследовать его нарушения. И создали там разного рода структуры. Кто-то там в рамках прокуратуры, кто-то в рамках каких-то отдельных механизмов и комитетов. Там прочих структур. Ну и, безусловно, последней, последней инстанцией должен стать независимый справедливый суд. Пока этого нет, наша борьба с проявлениями жестокости будет, я думаю, что как минимум низкорезультативной, а скорее всего не даст вообще результата. А я вот хотел бы вернуться за раздатых словами, которые сказал президент. На контаго, и он выказал такую думку. Вот цитата была, Валентин, на контаго, что сопротивникам милиции мусить подобаться, понравиться, значит, Громадянов. Видите, я тут не из согласен с этим словом, потому что оно не носит вельми такое серьезное значение. Восемь. И я больше бы не поддается, чтобы больше правильно было, пока сопротивнику милиции доверяли а не он подобался, потому что это чиновник, который на службе, чиновник, который мусить выполнять свои служебные обязанности и выполнять их с пункта поводу законодательства и выполнять их, скажем так, сумленно. Калинх это будет работать сумленно, уважающие, скажем так, уважающие правы иные хорватианых и так далее, то он будет, ну, скажем так, тем и подобаться. Але самое главное, как спортсменик милиции у нас. Бачили не человека, который, скажем так, наводит некий певно-таки на страх. У нас люди шмат только же об тем, чтобы пробачиться. Побачил с суперсовника милиции, вроде ничего такого дрена не робил, а крыльця, да, перешел да, на инший да. бок дороги, что внутри сжалось. А суперсовник начинает думать, так, переходя, значит, на варую шапка горит. Значит, надо его тогда что-то э, запытать, инший раз там, документы проглядеть, может быть, принтеровки и так далее. У нас не успрямляет, как на заходе суперсовника милиции, как помощника, что он, я не веду, там, кошку с дерева снимет и бабушку через дорогу переведет. Вот тут это так самый важный момент, на который хотелось бы завернуть вам. Ну вот, я когда слушаю про то, что милиция пользуется популярностью, то мне кажется, в народе, мне кажется, что это пользуется популярностью такая абстрактная милиция, как, так сказать, этот институт, конкретный да, милиционер и э, пользуется авторитетом у, в основном у тех, кто Слава Богу, пока еще не, не был вынужден не пользоваться да? ни, ни, ни помощью не столкнулся с карающей, так сказать, рукой этой милиции. У ну, меня все очень такое питание. Но вот Павел отзначил, что, что повинны быть победный национальный институт и минимизироваться правды, если это негативный наступил, которые, напомни, во всех странах есть. Али пытаня эти, можем мы тут отстоять свои права и не. и Незалежный суд это одна из таких основных складников. А что рабить, ну вот мы зараз, проблему у нас с незалежным судом. А все, что робить громадянам, які вот стали хвярами злоуживанию и перевышению службовых полномочий? с буквы милициантов, что им вот конкретно robiться, какие парады можно было бы заробить. Потому что Павел означал, что это досит латентный характер, носит шматок, который не говорит про это, никуда не извертается. Ну вот я как раз-таки хотелось бы в первую очередь сказать об тем, что одним из основных принципов, скажем так, работы к этому накерунку, скажем так, отсутствия своих правов, это мусить быть публичность, на мой погляд. кали, когда это питание не будет заглаживаться, замолаживаться и и так далее, а кали, это питание будет, скажем так, доступно широком массовой информации, кали, люди не будут вы решать какие-то сидячую себе на кухне, да, скажем так, и вы это питание, альбо думать, а ну может так обойдется, альбо, ну, як я маленький человек могу сформулировать, с великой такой системе, да, и так далее, есть махчимости на сегодняшний день в контексте, скажем так, правоборонца, в контексте юристов и так далее и калиб а, самое главное кабахляра порушения права человека имела полную мотивацию скажем так идти до конца обскаживать а, писать скарги и есть организации, которые помогут это рабить и рубило это публично чем больше публичности тем а, лепше выник на на мой погляд. Поддерживаю по поводу публичности. Ну и конечно же, как правильно сказал Андрей, надо обращаться в к юристам, к правозащитникам добиваться путем написания там, жалоб, обращений, добиваться восстановления своего нарушенного права. И я более чем уверен, что даже когда с формальной точки зрения эти жалобы не удовлетворяются, то есть вроде бы как напрямую мы не видим результата, то зачастую именно... То, что эти жалобы есть, препятствуют новым случаям проявления жестокости. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что у системы МУСС ну и и Адмысловая Служба Собственной Безопасности, это люди... У, скажем так, профессиональные обвязки которых выходить, как раз таки а, знаходить, профилакти, профилактировать и знаходить, какие уже иснуют, а, проблемы у системы МУС. И, ну, скажем, они так само зацикавлены тем, как а, а, колькость, вось, ну не колькость, а сами факты вот такие, которые есть, как бы они выявлялись. Поэтому это так само, я думаю, что нужно выкрыстовывать. И хотелось бы немного вернуться назад, сказать о, о пыльных неких таких опытах. Я просто не хотел бы, когда у нас все было у таких, скажем так, у черных неких колерах, потому что есть ну, пыльные приклады публичной ней кайперации, яке можно сам привести к позитивной. Ну, например, то, что на сегодняшний день частяком а, у социальных сетках, например, Следующий Комитет, МОЗ там, и так далее, имеют пылные аккаунты у, скажем так, мают аккаунты у социальных сетках, где их пресс-секретары выступают и дают пылные, скажем так, комментарии по той mm -hmm. дзяньшей справе. Мне подается это, ну, скажем так, вельми важный аспект. Часто можно побачить артикулы, где а, дают, а, скажем так, расповедать про некий полный доски. Где-то там фликер подарили, а, где-то колесо поменяли там, машине на трассе, где-то, бы не замерзли, там прикурить дали аккумулятор. Ну, я просто бытовые некие такие речи проговариваю, а Лена Самбрач, это уплывая, ну, и робит чем станучим ну, скажем так, имидж милиции целиком, цел, цел, да. Але еще важный момент мне подается. Треба вывучать до святынших краин. На сегодняшний день вельми ситуация отбывается в той же Украине, где стартанут такие скажем так, агульно украинский проект "Моя новая полиция", который называется, «Вось», и какие, ну, скажем так, дозволяя сделать не только ребрендинг, а вовсе саму систему поменять вот милицейскую эту полицейскую. Мне подается, что это так само важно. Албом приклад той же Грузии, где сделали стены опорных пунктов, великих отделов прозрачными, так бы говорить, прозрачными, если правда сделаны так на, на полосах, шкла, где вечером можно побачить, где там с проснутом милиция, там невидимые участковые, там и так далее, и работаю с людьми, и это таким чином показывая, что это, ну, скажем так, прозрыстые стены. Але и в контексте прозрыстости стен, очень важно, мне подается, как а, больше доступу было у громадских активистов, у правоборонцев скажем так, у сами, у, у сами например, те же будинки роды. Чистяком туда не ну, потратить. Громадский контроль за местами промышлого управления гражданами. Вот это делает, эти стены, как раз таки, как раз в таком переносном сенсии. И а, когда гражданский контроль будет, будет доступ, а, скажем так, у те же РАУС, то 100% там будут меньше катывать меньше будут э, рабицлонников там разных э, э, бить по голове червонной книжкой как мы видим совсем недавно там был был выпадок и и так далее и потом меньше будут осуждать сотрудников милиции какие были э, командировки какие там э, поехали и дель того, как был полный выник, они сбивали э, людей, которые были послед... последственное, под были подозреваемые. Ну, вот. ну это полной мере ему понадо тысяч и в контроле громадской пенитенциарной системы, насколько это так само безусловно, выходит в систему МУС? Безусловно, в первую очередь, конечно, нужно давать больше гарантий тем людям, которые менее защищены с точки зрения каких-то правовых механизмов от проявления жестокости. Потому что если мы говорим об обыкновенном человеке, у которого там есть друзья, знакомые, деньги в кармане, адвокат в соседнем здании, то это один случай, а что делать заключенному, который один на один с этой системой, и у которого, может, даже еще и родных нет. И, безусловно, здесь нужны какие-то, ну не какие-то, а конкретные совершенно общественные структуры, которые имеют определенные широкие достаточно права в том, чтобы прийти в это место принудительного содержания. Это даже... в да, это даже не обязательно должны быть тюрьмы и здания ВВД. Да. Это в более широком смысле все места несвободы, которые должны подлежать гражданскому контролю. А, и оказать помощь. А вот оказать, например, про контроль достатково складано в том контексте, что вот я особисто, например, звертауся в Могилевское управление внутренних справ, для того, как отрымать, потому что нигде нема адресов ИЧУ, э, изолятора часового отрымания. Тупак у людей, когда затрымливают, ну, скажем так, есть планы, скажем, затрымания. Мы часто сталкиваемся с тем, что затрымливают просто грамадян, активисты неких и так далее. Люди телефонить про Барочий Центр и кажется обтым, что, ну, ведаете, пропал человек. Неужели складано позвонить своейкам, сказать тем, что вот человек там затримлен по такой-то такой адресе. и так далее? Альбо, например, сейчас новая есть постанова, с водной якой изменились умовы учебы, и человек может отримать до пяти килограмм, скажем так, еже. Где выступ а МУС с некими комментариями, альбо, ну скажем так, с неким артикулом, а тем, что вот, граждане ведаете, зараз новое законодательство, вы можете вот это, это... Это нема, и это вот так само в контексте некой публичности и процесса. Андрей, это вообще очень непопулярная вещь защищать права тех, кто нарушает закон. Мы уже с этим сталкивались неоднократно. И ты, я думаю, тоже это очень хорошо знаешь. Что такое защищать права человека, который совершил преступление, в твоем случае, допустим, осужден к смертной казни. В моем случае направлен для отбывания в какое-то учреждение несвободы. Вот президент нам вот сказал, что для расповсюдников наркотиков требует створить жестокие да. мовы утримания. Вот он так само, да, вот, ну, он... и меня поражает в этой ситуации, когда, это когда это говорится про жестокие условия, то эс, ну, президент не юрист, он может чего-то не в курсе, что так нельзя. Но сидят юристы и внутренних adding, дел, dentro, и берут под козырек, и мало того, что берут под козырек, еще идут это исполняют. Я думаю, что, Павел, ведет, какие умовы у нас и так, достаточно жесткие умовы утрамания, и не утрамливаются полные стандарты и нормы, которые существуют по утраманию особой, которые находятся у турмах, которые находятся у колоний и так далее. Ну, да, но говорится об этом а призыв... говорим, еще не у... очень популярно, потому что, ну, считается почти, что что им за дело достались такие условия. Да, всем привет. Да. Ну, я думаю, что э, мы можем завершать уже нашу программу, и, конечно, у нас недохоп никаких национальных, таких эффективных механизмов по обороне правового граждан, от имеликого свободства и... Перевышение словополномодства Супрационников милиции а я думаю, что то, что мы можем делать Это публично говорить про такие выпадки Звертаться со скаргами правоохранительные органы И спробовать домогаться справедливость Тому, когда вы стали ахвярами Злоуживания сбоку супрационников милиции Звертайтесь, когда ласка Тем лику до нас Проборонщик Центра Весна И мы готовы будем вам допомогать Дякую, до новых встреч